Дмитрий Иванович? Да! Дмитрий Иванович, а вы э, Дмитрий Иванович? Да, да. Ну, слава богу. А. А. Варвара, ой! А что, что здесь произошло? Дмитрий Иванович, эксперимент вышел из-под контроля. Так какого же вы меня не остановили? Я пыталась. Плохо пытались. Ой, родненькая. Кто же вас так? Я? А? Это не вы. А, а кто? Это... Он! Это он! Варвара, это все я? Дмитрий Иванович, вы после 350 пятидесяти грамм резко меняться начали. Так. Я все сущности в таблицу-то и занесла. Угу. Вот сущности образно, а это граммы. Ну поехали. Дмитрий Иванович, это понятно. Так, Дмитрий Певец. Это я еще помню. Митяй Певец и танцор. А, это я тоже помню. Дима Лавилас. 400 грамм Лавеллаз. Вы... Вы разделись и за мной бегали. О. Ну, это понятно. Так, Димон, быдло... Варвара. примите мои искренние глубочайшие извинения. Вот болит. Да ладно, вам раствор коварен. Да, да. 500 грамм, дивазик плакса. А это... Это вы на пол сели? Так. Голову руками похватили. Ага. и начали причитать. Никто меня не любит. Умру, никто не вспомнит. Раз раствор это... непобедим. Да. Это еще хорошо, что я на 550 остановился. Дмитрий Иванович. Сульфат натрия не остановился, значит. Еще что это? Димыч, правдороб, это что? Это вы слезы вытерли? Так. На стул вскочили ага. и начали кричать. Царизм обречен, нобель, ага. бездырь, у Варвары нету титик. И не может быть. Это я палку перегнул. Вы же понимаете, это всего лишь научная гипотеза. И могу вас уверить, что это останется между нами в рамках, так сказать, эксперимента. Я понимаю, но в это окно орали. Народу много было? Все. Раствор бездушен. Ничего святого. Так, а этот Иваныч, ветеран, это что? Герой войны. Uh -huh. Какой войны? Насколько я поняла, всех. Так. Вы мне полчаса про свои подвиги рассказывали, так. а как доказательства свой шрам от аппендицита демонстрировали. А, вот, Димка... А, спорим добил. Это что? Это вы, профессор, на крышу через окошко залезли? Угу. Штаны спустили и заорали. Спорим, добью до колодца? Народу много было? Все. Добил? Дмитрий Иванович, я отвернулась? Я спросил. Добил? Добил. Варвара, пиши. Результаты и последствия эксперимента потрясают. 700 грамм раствора, тире, девять отвратительных человеческих сущностей. Воскресательный знак. Пьешь в девятером, а с утра стыдно одному. Да, Варвара. Раствор. 40, 45, негазистой внешности, тонкий волос, густые сросшиеся, брови, mm -hmm. ага. абсолютно невыразительные глаза, mm -hmm. нос неизвестной геометрической формы. Нижняя челюсть выдвинута вперед. Подбородок. Раз, два, три. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, пишите два. Mm -hmm. Два подбородка. Mm -hmm. Пометьте. 50 грамм, никаких изменений. Так, все, я это терпеть не собираюсь. Так, рубль верните. Продолжим. Еще 50? Я думаю, сразу 100. <связь> Тогда и мне налейте, а то как-то нервно получается. Идем дальше. Лоб, брови, нос без изменений, глаза, глаза добрые, уставшие глаза. Ой, да ну что вы! 150 грамм, а в ней что-то есть. кого мне привели. Я просил привести какую-нибудь неказистую особу. В таком случае, что здесь делает эта прелестница? <смех> да да ну, вы скажете прямо. Вам известно, что в геометрии идеальная форма тела – это шар? Да не может быть. У вас идеальная форма. Что-то я так разволновалась. Двести грамм, а вы прекрасны. Мне таких слов еще никто никогда не говорил. Ну, за наше случайное знакомство. За вас, Галушка моя, за вас, моя синеглазка, Дмитрий Иванович, <звы> вы такой ученый. Такой бородатый. Ну что вы, мой гений меркнет В тени вашей неописуемой красоты. Ваш взгляд самого очарования Очаровал меня он вдруг, Милы не ваши очертания. И выпуклость надбровных дуг. Это Ленмартов? Нет, это Менделеев. Вот, как вы меня вдохновляете. 250 грамм. Вы моя муза. Дмитрий Иванович, у вас такой интересный эксперимент. А давайте продолжим его в домашней обстановке. У меня тоже стаканы есть. И пол-литра спаси осталось. Правда? А, поедем. 300 грамм от к делу. Дмитрий Иванович, подождите! А кто же будет записывать результат? Эксперимент может проводиться только в лаборатории. Валечка, я все запишу. Самое завтра все результаты будут в вашей лаборатории. Правда же, Дмитрий Иванович? Можно просто Димуля. Хорошо. Ой. Дмитрий Иванович. О. Постойте. Дмитрий Иванович, мне кажется, эксперимент выходит из контроля. Валечка, не волнуйтесь, все идет по плану. Не по вашему плану. Катя, какой же был глупец. Спасибо. а? Ну как же я раньше не замечала, что вы, Екатерина, божествен. Дмитрий Иванович, это не вы говорите. Это Это раствор. Ему-то все равно вы на утро жалеть будете. <глов> на утро, Варечка, он будет накормлен, помыть и побрить. Эх, я шесть лет не брился. Ай, знаете что, Валечка? Ваш эксперимент закончен. Начинается наша с Димочкой жизнь. Нет! Отпустите! Я позволю! Знаешь что, деточка, а? когда у меня порой через прилавок, тебя чиноку тянули, я не отпустила! А теперь такого мужика и подавно? Катя, зайди с ноги! Дмитрий Иванович, как с экспериментом. Условим, вы должны дойти до 500 граммов, а у вас только 300! Стоп! Эксперимент — это святое. Продолжим. Спасибо. Забудьтелись. Вы моя муза. Моя а спать. Дмитрий Иванович! подождите. Иванович, подождите! Дмитрий Иванович! Дмитрий подождите. подождите. Дима! Дима! А! А! Ты... Вот так, пятьсот грамм, а я спать. Раствор коварен. Ну, мышь лабораторная. До свидания. Спасибо за помощь науки. Дмитрий Иванович, выпейте микстуры. М -м -м. И что за гадость такая? Это <клевизненно> гадость полезнее будет, чем ваш раствор. Раствор зато не такой противный, на вкус и цвет. Вот лучше бы был противный. Может, и люди пили бы его меньше. Ну да. По постой. По постой, постой. Это же <клевизненно> гениальная идея. А что, если мы нашему раствору придадим противный вкус и цвет? Да и люди, наверное, перестанут его употреблять, а? Вы думаете? Ну, ну, ну, так надо проверить. Но нам нужен подопытный. Да. Петр! Пётр! что такая! В шесть часов утра он уже ель на ногах стоит! Кто работать будет? Дворник. Здрасте. О, здравствуй, Пётр. Проходи. А. Варвара, прими инструмент. А. Ну что, голубчик, хочешь оставить свой след в науке? Какой такой след? Принять участие в эксперименте. И нет, я в ваших экспериментах принимать участие не хочу. Вы вон собачек на улице ловите, вот их и режьте. Какие собачки? Я собак не режу, я химик. Значит, травите? Пётр, как ты не понимаешь, тебе представилась возможность послужить отечеству. Вот. Моя служба он От мостовой до набережной, да обратно. Вот моя служба. Водку пить будешь? Водку? Спокойно, спокойно, сядь, Пётр, не волнуйся. Это обыкновенная водка, только рецепта особого. Барматуха, что ли? А ты выпей, попробуй. Это еще что такое? Для храбрости. Mm. Ну как? <свист> Дегать, <дегтем>. Еще? <свист> Ежели не ослеп, значится можно еще. Варвара, образец номер два. Противные, главное, чтоб сток сшивала. Что там у вас еще? Спасибо, Петр. Эксперимент окончен. Как так окончить? Мы что начали. Еще раз большое спасибо. Можешь приступать к своим непосредственным обязанностям. Подожди. Подожди. Подожди, коллега. Меня же в жизни так к науке не тянуло, как теперь. Ну что ж вы за ученый-то такой. Неужели вам не интересно, что после восьмой это будет? Петр, прекратите листать, вы все равно не умеете читать. Я выучусь! Петр, ступай, ступай! Я в науке хочу наследить. Ты уже наследил. Спасибо. А я отечеству послужить хочу, Марка. Ты сама говорила. А? Давай. Дмитрий. А! <связь> вот видите, Варенька, насколько раствор хитер. Ай, ни под какой маской его не спрячешь. Петр Иванович? Если моя помощь науке еще понадобится, можете на меня положиться. Только в окошко свистните, я... Варвара! Понял. А, Петр дворник, Петруша, друг, Петруша брат, Дмитрий Чгений. Дмитрий Иванович, Чику? О, Варвара. М -м. М -м. А медрежгей, это что такое? Это стол шатался. Петр газетку под ножку подложил. У вас это сильно впечатлило. Прилюбопытней же. Варвара, запишите. Под действием раствором у мужчин Возникает безмерное чувство духовного роства, близости, а главное, уважения друг к другу. Начал с дворником, а закончил с гением. Дмитрий Иванович, ну, лучше бы начали его с гением. Вот. Ну не было бы такого. Ох, я. А... Знаешь, что, Варвара, А пригласите как нам в гости академика Павлова, а? Хорошо, Дмитрий Иванович. Только сначала нужно разбудить Дмитрия Соловья. <звучит> Несказанно рад, Иван Петрович, что не отказали в моей просьбе. Варвара, не каждый день посчастливится, чтобы в эксперименте принимал участие Нобелевский лауреат. <свучит> да вам, Дмитрий Иванович. Участие в ваших опытах для меня большая честь и <свучит> огромное удовольствие. Варвара? Дмитрий Иванович, может быть, не стоило специально для меня клетку? Варвара, ваша безопасность прежде всего. Дмитрий Иванович. ну -с. За науку. Ой, Иван Петрович, меня же все за алкоголиков считают. Говорят, что я с мужиками пью, а наукой только прикрываюсь. Знаете, что про меня придумало? Знаете? В любой лавке за пятак у Менделеева за так про меня знают, что придумали. Да. Кому жены, дети, внуки Павлову щенки и суки. Как я вас понимаю, родненькие мы. Можно я вас обниму? 300 миллилитров, Иван Петрович, родная душа. Да у меня от этих опытов печень как арбуз. Ха, печень. Да на мне уже места живого нету, вот. Рубец от лайки. Неделю как швы снял. Рубец. А -а -а. Ну ты козыряка. На, смотри! Лурят, вот это рубец! Понял? Погреб с трех высоты прямо на банке согрусай. Хресть! А -а -а. Вот это моя гордость. Дал с балкона спрыгнул, хотел как у нас Да он это ушел раньше. 500 миллилитров Петрович Козыряка. У... уважение вот чего достоин серьезный ученый а ты петрович фокусник лампочку зажег слюна у собаки потекла слово придумал рефлекс опа Нобелевская премия да ты вам что же не промах приснились буквы в клетках Назвал таблицу Менделеева, опа, дырку в стене закрыл. Молодец. 700 миллилитров, Петрович Фокусник. М -м -м. Как ты такой аргумент? Да разве это аргумент? Вот аргумент. Держи, лище профессорского. О! -о, -о. А -а -а. Это какой же это профессорский? Это максимум абитуриенский. А -а -а. Профессорский вот. А -а -а. Вот так. Чё не сработали рефлексы? Сейчас свои проверю, а -а -а. ученые. Ах, э, доктор собачий! Я собачий доктор! А ты буквов нет! Я тебе дам букву на букву мы друг великий! Друзья! Дмитрий Иванович! Иван Петрович, прекратите! Вы же интеллигентные люди! Вот тебе правильный! Крызи гранит на ум! на ум! Укусил собака больно, но самое интересное не это, самое интересное, что я творника полюбил, а деньги чуть не убил. А знаете почему? И? Раствор хитеры коварен. Мне кажется, что она обладает интеллектом. М -м. Он всегда на шаг впереди меня. Григорий Иваныч, может, вы спать пойдете? А то вы уже час с собакой разговариваете. М -м -м. Опять ты меня. Обманул! Доброе утро, Дмитрий Иванович! Вы сегодня на удивление рано встали. А я и не ложился. Ой. Это невероятно, Варвара! Да нет. Вроде все как обычно. Я исследовал тему 50 грамм для сугрева. Холодноводится-то знатная. Ах! И тут меня осенило. Испытуемый подобный атомы в молекулах. Взгляните на схему. Вот М — это я. П. Это Петр. Под действием раствора между нами возникла связь. <с toggle controls> Что-то жарко стало. А, понял. Вперед. Ну, юбадайчка. Хочешь лед? Да я тебе поцелую. В рамках эксперимента не устраивается. Чтобы проверить свою гипотезу, я ввел в эксперимент третьего участника инженера Скворцова. И вы знаете, Варвара, от этого связь стала только крепче. Ой, да то не вечера, то не вече. Количество связей между нами. Так что же получается? Чем больше людей, тем крепче связь. А вот и нет. Я вел четвертого участника. Кучера. <звы> Число связей возросло, но сами связи ослабли, потому что каждый участник взаимодействует только с тем, с кем рядом сидит. В результате чего произошло разделение на две группы. И сформировались новые связи в прямой зависимости от наших валентностей. Валентностей? Ну, общих интересов. Монархия это путь в никуда! А вот и нет. <режит> <режит> <режит> <Продул>. <режит> в итоге двое ищут третьего, трое ищут четвертого. Четверки распадаются на двойки, и двойки опять начинают искать третьего, и так до бесконечности. Вот именно так эта зараза и расползается, раствор это вирус, вирус, который передается застольно капельным путем. Воды! надо найти противоядие, пока раствор не начал убивать в глобальных масштабах. Раствор это дракон. Отрубаешь одну голову, вырастает две новых. Я должен убить дракона. Я могу... я могу... я сумею. Дракона! Дракона, я... убей. Действительно. Дракон. Гриша! <связь> Подъем, наука зовет. Дмитрий <связь> Иванович! Он... Нет. Большой. Ларенька. Третий будешь? У нас разные валентности. Чего? Вон. Понял. <связь> Это на рыбеле. На рыбеле. Реабилитацию после просто... эксперимента. <связь> Большой, как говорится, а шоп-дом. Полная. <связь> Спасибо. О. Ох, Дмитрий Иванович, не щадите вы себя. Чую, добром это все не кончится. А что вы имеете в виду? А то не могу я больше смотреть, как этот ваш раствор гробит великого ученого. Давайте посвятим недельку теории, а то практика вас истощает. Водичка есть еще? А. Варвара, ничего меня не истощает. Ой, тем более, что я очень давно экспериментирую с раствором. И, несмотря на то, что он коварен, я научилась контролировать его воздействие. Неужели? А вчерашний эксперимент показал обратное. О чем это вы? Ну-ка, напомните мне вчерашнюю тему. Вот. Говорите, научились контролировать. Раствор и провалы. А, не, а нет, конечно, это я помню, я помню начало. Эксперимента я пригласил гости Петра, мы с ним экспериментировали с раствором, спорили о политике. Он пытался меня убедить, что будущее за пролетариатом. Ну, я, конечно, возражал, потом я его учтиво проводил и лег спать. Хорошо. Опа, это что? Это киноаппарат. Я запечатлела вчерашний эксперимент на пленку. Прошу. Наконец-то вы увидите себя со стороны. А, -а, -а. Варвара, при любопытнейшее. мы идем с вами в ногу со временем. Я готов. Вначале все было как обычно. Кино начинается с трехсот грамм. О политике. Это Петр демонстрирует силу пролетариата. А это Петр свергает в царский режим. Вот негодяй. И по делам. Да. Оказывается, я очень многого не помню. Варвара. Раствор коварен. Ну, надеюсь, дальше я пошел спать. Давайте посмотрим на то, что вы называете ⁇ пошел спать ⁇ Варвар, может не стоит ну, ну, ну хватит варвара ну выключайте позор -то какой Видно, то как? Ой, хоть сквозь землю провалиться. Послушайте, Варя, а почему я всего этого не помню? Вы это лучше у раствора спросите. Ух, подлая растворишка! Ах, что ты опять задумал? Варя, я понял. Если человеку стыдно за поступки, совершенные под действием раствора, он больше не будет его употреблять. Так? Но это не входит в планы раствора. И именно поэтому раствор стирает из памяти человека эти самые постыдные фрагменты для того, чтобы человек снова его употреблял. Как же это подло. Но ведь есть же какой-то способ обмануть раствор. М -м -м. Кажется, я знаю. Нужно Восстанавливать стертые фрагменты. Что? Варя. Надо снимать на пленку человека под действием раствора. Оп! А с утра показывать ему, что он вытворял. Чувство сыда сотрет тягу к раствору. Это же, это же гениально! вот если бы была такая возможность показать эту пленку всем, всем, всей стране, представляете, как бы вам было стыдно, никакого раствора бы не захотелось. Ну зачем всем-то? Что, за, что за фантастика прям какая-то? Куда пленку? В печь. У нас нет печи. Да? Ну туда, сжечь. Насколько я понимаю, на этой неделе эксперименты отменяются? Варвара, мужики стонут, бабы плачут, готовьте реактивы. Да, недолго длилось чувство стыда. Что, что, попался жалкий растворишка? Да, долго ты меня мочил долго, но ну, ничё, я тебя рас... те раскусил! Дмитрий Иванович, что с вами? Я с тобой еще не закончил. Варвара, взгляните на схему. Если труд сделал из обезьяны человека, то раствор стремится все вернуть назад. Хитро? Это очень интересная гипотеза. Но вы уже месяц без выходных экспериментируете, вам нужен отдых. Варвара, какой отдых? Какой отдых, Варвара? Я на пороге величайшего открытия. М -м да. Я понял твою цель. Ты хочешь развернуть эволюцию вспять. Да, да, да, да, да, да. И не отнекивайся, не отнекивайся. Дмитрий Иванович, вы уже с раствором беседуете. Я прошу вас, поезжайте. Займитесь темой раствор и отдых. А лучше отдых без раствора. без раствора? Раствор, так-так-так-так, если, если раствор делает из человека обезьяну, то, возможно, труд способен помешать раствору. Каково, а? Варвара, готовьте эксперимент. Молись, чудовище. Ух. Благодарю. Записывайте. Дано. Раствор экспериментальный, 1 литр. Бревно одна штука. Пила двуручная одна штука. Испытуемые две штуки. А, простите, а, два человека. Задача эксперимента выяснить, приведет ли употребление раствора к деградации испытуемого, если испытуемый во время его употребления будет трудиться. Может уже начнем, а то обед. А я еще не экспериментировал. Какое рвение. Конечно, начнем, Петр. Начнем. У нас очень-очень мало времени. Да. С Богом. Петр. Дмитрий Иванович! Дмитрий Иванович! Проснитесь! А я не сплю. Ваша гипотеза оказалась ошибочной. Труд не остановил деградацию. А, а что здесь произошло? Вы распилили бревно. Здорово. Когда бревно закончилось, вы взялись за все остальное. Ух ты! А Петя целый? Почти. Ага. О, нет! О, нет! Раствор опять меня обманул! Варвара, раствор сеет хаос. И не убирает за собой. Ой. Варвара, Ой. труд никак не влияет на действие раствора. А вот раствор очень даже влияет на труд. На. Да. <смех> Дмитрий Иванович. Бух. Фух. Да. Растворы, труд несовместимы. Надо выбирать что-то одно. Жалкий растворишка. Ты выиграл битву, но не войну. Отпуск. Срочно. На месяц. Хотя бы на полмесяца. Ровненько я его. Где он? Простите, вы кто? То я. Жена, работничка вашего ученого. Чтобы ему неладно было. Петр, выходи по-хорошему, зараза! Посмотрите, так вы супруга дворника Петра. Ну, кого же еще? Он где-то здесь. Я понимаю, наука и все такое. Но не каждый же день. он От этих ваших опытов уже родных перестал узнавать. Постойте, постойте! Вам лишь опыты, а мне что делать? Он ведь так меня по миру вместе с детьми пустит? Род ради науки все отдам. Ничего в доме не осталось. Все конец. Куда вынес? А это я у вас хочу спросить. Вот скажите мне на милость, для каких таких опытов вам наш патефон понадобился? Да какой еще клешевый патефон? Я вашего Петра месяц назад видел. Как так? Так вчерашней ночью вы нам об окно желудями кидали, на опыт вызывали. Вот тут патефон под мышку и ходу Смею вам заметить, что ночью я спал. И ни о каком потефоне желудях и подмышках и знать не знаю. А у нас вчера? Для опыта. Вы приказали ему разрубить топором арбузную лавку. Тоже не вы? Я. Арбузную лавку. Топором. Да, боже, упаси. Вот паскуда такая. Он же мне сказал, что вы его своим помощником назначили. Врет. Mm. Работу бросил. Говорит мне, Гоже, ученому, улице мести. Ну, вы самое главное, успокойтесь. Успокойтесь. А я обещаю, что я с ним поговорю. Я это с ним по-мужски поговорю. Больно, вы испугаете разговорами-то. Его хоть чертом пугай все одно. Для него же самое главное не сдохнуть раньше времени. А остальное. Ну, хоть этого боится. Ладно. Вы меня извиняйте, конечно. Варя, дайте, метел. Просто уж более сил нету на черта этого. Но я ему сегодня дам, ученого. Ну, Петр, он у меня больше капли в рот не возьмет. Не возьмет у вас, возьмет у самогощика Брагина. Жить захочет, не возьмет. А он жить. Хочет. Ну что, коллега, начнем наш эксперимент. Что у нас на этот раз? Раствор без градус или там? Раствор шипучка. Это мы можем. Так это же вода обыкновенная. Это не вода, это лекарство, Петр. Какое такое лекарство, Таш? Лекарство от растворной зависимости. Теперь, если выпьешь хоть грамм раствора, помрешь. Кто ж от этого помирал-то? Вот если я сейчас не выпью, то точно помру. Так вот, ты не просто помрешь, Петя. ты помрешь в страшных муках. Сначала глаза на лоб полезут. А потом его все бац, труп! Пей. Хотя нет, погоди. Варвара, перо, бумагу. Пиши, пиши, пиши. Я, Петр Гаврилин, поставлен в известность, что если выпью раствору, скобки открываются, C2H5OH плюс H2O, скобки закрываются, то обязательно помру. Число и подпись. Как это? Что, Петр, писать не умеешь? Давай я напишу, а ты подпись поставишь. А то полицмейстер придет, спросит, кто Петра отравил. А мы-то ему расписочку и покажем. И все. Что мы наделали? Мы тебя спасли, Петр. Спасли? Вы убили меня! Как мне жить теперь на белом свете! Как все живут, Петр. Работать. Работать? Да я под этим раствором так мел. У меня камни из брусчатки вылетали. А теперь сейчас. Я... Иваныч, Иванович, жена. Я же ее трезво, это вот это вот, я ж боюсь ее. А под градусом приду, пьяный, вдрыд. Бывало с порога ей, наткни ухи. Портки, Иваныч, ты ж мою всю семейную жизнь ампутировал. Петя, мужайся. Путь в науке труденный тернист. Эх, Иваныч. Эх, Варварыч. Это же гениально. С помощью обычной воды вы избавили человека от растворной зависимости. Вода здесь ни при чем. Все дело в психологии. Записывайте. Единственное, что может удержать русского мужика от употребления раствора, это страх перед смертью. Голубушка моя, вы даже не представляете, что мы с вами только что сделали. Мы же теперь можем спасти тысячи судеб. М? Дети и матери будут нам благодарны. Мы вернем... Детям заботливых отцов, жёнам вернем зарплаты мужей, а мужьям пердуха. Пердуха – два слова. Наконец-то. Наконец-то русский мужик сможет понять, что такое чай с печенькой. За жизнь без раствора, Варвара. Виват! Иваныч, давай свою расписку. Прошке рубь отдал. Лавошнику Пароварову морду начистил за то, что он табак по двойной цене продает. Все. Больше на этом свете. Я никому ничего не должен. Чтоб глаза не поволазили. Уставая, <свист> набережная. Уставая, набережная. Вся <свист> жизнь моя перед глазами пронесла. <свист> Я ж мужикам за могилу свою не налил. Иван! Иван, шаги! <свист> Прощайте, коллега! Помните меня таким, каким я был! Эх, жизнь моя! Э. Я его сейчас сам убью. Дмитрий Иванович, черт Не надо! Раствор нас с вами опять обманул. Да, о, раствор коварен. Что ж получается? Русский мужик готов расстаться с жизнью, но не готов расстаться с раствором. Ах, вот ты где, черт, Упеть налезался, скотина! Я сейчас тебе покажу. А вот и настоящая смерть Петра пришла. Ты получишь! Дышите, не дышите. Что же, Дмитрий Иванович, так себя не бережете. Наука, Лев Арнольдович, приходится жертвовать. Жертвует своими внутренними органами во благо науки, благородное дело, но. Делается это обычно после смерти человека, а не, как в вашем случае, при жизни. Ну и шуточки у вас, Лев Арнольдович. А никто не шутит, дорогая. Вот. Принимать три раза в день перед едой. И никаких экспериментов. Как минимум три недели. Про профессор, про я сказал три недели. Если, конечно, хотите довести свою миссию до конца. Я зайду в пятницу. Варвара, проводите меня. До свидания, Дмитрий Иванович! До свидания, Лев Арнольдович! Здрасте! Дмитрий Иванович! Дмитрий Иванович! Дмитрий Иванович! Выручайте! Схорониться мне надо! Не хочу в тюрьму! Да погоди-то за что в тюрьму-то? Да за якорь этот, путь не ладит. Я его вчера с памятника сорвал и с собой утащил. С памятника? Ну, шли с Гришкой по набережной, ну, под этим делом, под раствором. А там статуя стоит, а у нее висит на самой верхотуре этот якорь. Ну так, для красоты. А Гришка сволочь мне говорит, а спорим, что не сможешь этот якорь-то сорвать. А я говорю, что? я-то не смогу, ну и… Молодец. С заданием справился на отлично, а чё ты его сюда приволок? Возвращайся назад, лезь на памятник и вешай на место. Не могу, Дмитрий Иванович, там памятник-то в высоту аршин тридцать, а я отрыду к высоты боюсь. Так ты же вчера залез. Ты пил. раствор. Погоди, погоди, погоди, это что, получается? Варвара, пишите, под действием раствора. У человека атрофируется чувство страха, а следовательно инстинкт самосохранения. М -м -м. Так, а ты понимаешь, что ты мог вчера сорваться, покалечиться? Понимаю, сегодня понимаю, а вчера уж больно хотелось гришки рот заткнуть. Боже мой, раствор стирает чувство страха, подвергает человека смертельной опасности. Раствор коварен. Так, сколько ты выпил, прежде чем лезть? Ну, Гришка-то в науке не больно силен. Он, как Варька, по каплям не считает. <плёк> Лил в стакан до краев. А сколько тех стаканов-то было, я уже не помню. Mm -hmm. <плёк> так, Варвара, мы должны выяснить <плёк> дозу, после которой человек теряет чувство страха. И назовем мы ее... Смертельная доза. <связанная> Готовьте эксперимент. Дмитрий Иванович, но ну, доктор сказал, три недели, никаких экспериментов. Прекратите, Варвара, у меня нет столько времени. Нет, Дмитрий Иванович. А я сказал да. Нет, Дмитрий Иванович. А я сказал да. Эх, была, не была. Когда такое дело, подменю я вас. Спасибо. друг. На все три недели. Спасибо, коллега. Э, чего только не сделаешь ради этой науки. Варвара, готовьте раствор. Петр, дружочек. А, а скажи, пожалуйста, а чего ты больше всего в жизни боишься? Кто, я? жену свою а вдочь у mm. змею козлющая наедним мне поленом так огрела что он не мог не вздохнуть не ни... mm. впечатляет oh. Авдотья. <в Metilator> я тебя еще раз спрашиваю ты где был скотина два дня а Сколько он уже употребил? Это было третья триста. Пишите, триста грамм, страх устойчив. Инстинкт самосохранения пока действует. Я ж на озеро ездил, рыбу я ловил. Ну и где твоя рыба? Не словил. Чё вылупилась? Не словил. Пишите, пятьсот грамм. Появляются первые признаки потери страха. Так? А ну, выходит сюда. Во! Вот. вот тебе! Что вот, ты, ты что ты делаешь? Пишите, 600 грамм. Страх начинает активно покидать испытуемого. А че ты? он у вас там пьет? доте Павловна, не переживайте, мы ему потом все объясним. Молчать, баба! Что? забыла кто в доме хозяин пишите 700 грамм полная потеря страха а! проспишься дома поговорим смертельная доза она самая Варвара, а что мой взять Шурик? Он сегодня придет или не придет? Ой, Дмитрий Иванович, не забывайте, Александр Блок не только ваш зять, но еще и поэт. И как любая творческая личность имеет свой взгляд на все, в том числе и на время. В каком смысле? Он придет через пять минут. Ну, может через месяц, может через год. Александр! Саша, что с вами? Я помню длительные муки. Ночь догорала за окном, и истерзанные звуки, и магические куки. Короче, рифма не идет. Вот и прекрасно! Прекрасно! Ой! Саша, вы даже не представляете, что я недавно открыл. Ну, вы же знаете, что я никогда не баловался с рифмой. А тут, э, экспериментируя с раствором, вдруг озарение. Послушайте. Фенол в В щелочах? Малиновый. А. Несмотря на это, в кислотах он без света. Как вам такой экзерсис, а? Дмитрий Иванович. Не в том ночь ночи состоянии душевном, Чтобы ценить ваш творческий порыв, Когда мои порывы в кризисе глубок. Саша, успокойтесь. Музу мы вернем. Вы вот лучше взгляните на доску. Как вам сие, а? Увы, ноги и бабы на меня не действуют отныне. Саша, вы неправильно поняли. Это нарисовал Петр. Он дворник. Он из кистей-то в руках держал только метлу, и тот человек к искусству потянулся. Раствор способен открыть в человеке глубочайший творческий потенциал. А? Может, и вы попробуете? Варвара. Начинаем эксперимент. Вы поможете нам, раствор поможет вам. Дмитрий Иванович, вы уже восьмой день экспериментируете. Может быть, сегодня выходной? Какой выходной, Варвар? Вы что, я на пороге великого открытия. Вполне возможно, что раствор способен приносить пользу. В таком случае я наконец-таки смогу направить его энергию не на разрушение, а на созидание. Так что, Варвара, бегите в лавку. Нам нужен ингибитор для эксперимента. Огурцы и колечко Покровской? А, ну можно Покровской. Ну что, растворишка, не так уж ты и плох. Поможешь человеку, а? Молчишь? Посмотрим, как ты в нас заговоришь. За вдохновение. Напишите все, что мы вчера сочинили. Это гениальная поэма! Уверена, что так и есть. Но я смогла разобрать только четыре слова. Ночь, улица, фонарь, аптека. <свят> Ночь, улица, фонарь, аптека. Это гениально. Дмитрий Валович, присоедините-ка еще раствора, пока мы не <свят> Раствор закончился. Тогда я неминуемо в трактир, пока горит поэзии сапты. Вернулась рифма. Что же со мной делаешь? Раствор! Саша! Саша! Варвар, что вы стоите? Его надо срочно вернуть. Зачем, Дмитрий Иванович? Эксперимент удался. Вдохновение вернулось. Ой, Варвара... Раствор нас снова обманул. Понимаете, он двуличен. Он приходит к творцу, под маской, музы, а творец в поисках этой самой музы безрассудно отдается в лапы коварного раствора. А чем бы, Дмитрий Иванович? Собьется, зетек, чуть мое сердце. И проток не будет мусор. Своими же руками! Саша! Саша! В... Варвара? А который час? На отметке в 350 грамм, со словами «Нравится» дарю дворнику Петру, были подарены фамильные часы. Как подарили? Вот так. что говоря, а где этот? 500 грамм. После слов «Для тебя последнюю рубаху не жалко» у Петра появился диван. Ага. Я, я ему что, все подарил? Нет. На отметке в 750 грамм, с фразой «Сколько той жизни вы позвали соседей». Так, Варвара, записывайте. Под воздействием раствора человек рано или поздно впадает в состояние безмерной щедрости. Вершиной такого состояния есть стадия «эх, сколько той жизни». Раствор коварен. Да, особо пометьте, состояние «эх, сколько той жизни» крайне безрассудно. Безрассудно раздать все проходимцам, которые вас используют, а вы этого не замечаете. Да ладно, Варвара, никто меня не использует. Я сам всех втянул в этот эксперимент. Дмитрий Иванович, давайте устроим еще один эксперимент, чтобы вернуть все обратно. Позовем соседей, доведем их до состояния безмерной щедрости и... Что это мне предлагаете. Я не буду использовать раствор в корыстных целях. И будете спать на полу. Варвара, я ученый. И если наука скажет спать на полу, я буду спать на полу. И черт с ней, с мебелью. Ну, конечно, хорошо бы было стол и стол. Так нет у вас ни стола, ни стула, Дмитрий Иванович. Нету будет. Я к Павлову пойду, у него этого барахла на чердаке. А вам я вот что скажу. Вы, Варвара, не умничайте и занимайтесь своими непосредственными обязанностями. Вон он, стенку трите. Я помню! Жудное мгновение, недавние веселые, как свет не мое светнее видение, как гений час красоты. Вот! Как и обещал чистейшее серебро. Это все мне? Да, Варечка, для вас мне ничего не жалко. А что здесь? Собственно говоря, происходит. Да, да. да. Пришел, а мы тут эксперимент Точно. проводим. Да. Раствор. И мужское вынимает. И вот так, у нас да, да. очень да. интересные да. результаты. Интересные результаты, Варечка, у вас будут завтра с утра в области головы. Ой. А сейчас вам пора спать. О -о -о -о. Так что, пошли вон отсюда! Я извиняюсь, Нет, и не вы, нас пригласили в опыт! Опыт закончен? Как закончен? Когда я вижу, что нет еще! Пошли вон! Вон, говорю, отсюда! Сколько раз повторяй! Куда? Куда? Это? Раствор! А вас, Варечка, я попрошу остаться! Там, пошли вон отсюда. Пошли вон, я говорю. Откуда все это? Это кавалеры подарили в ходе эксперимента. Я провела эксперименты, у меня два вывода. Состояние безмерной щедрости у мужчин особенно возрастает, если перед ними дама. Mm -hmm. Ваши часики. Ух okay. ты. А -а аккуратней, аккуратней. О! Бедолага. Натерпелась за науку, как и я. Еще один вывод. Раствор и я несовместимы. Начнем. Я рад приветствовать вас на первом в истории экзамене по раствора логии. Прежде чем начать экзамен, небольшое лирическое отступление. Потратив долгие годы на изучение раствора, я понял: силы не равны. Один я не справлюсь. Мне нужны помощники. Когда я открывал кафедру, я и предположить не мог что найдется столько энтузиастов, жаждущих помочь в неравной борьбе с раствором. И вот уже минул год с первого нашего занятия. Я помню, какими вы пришли. Я помню эти открытые, счастливые, свежие, полные оптимизма лица. Жаль, что немногие смогли доучиться. Кто-то по состоянию здоровья, кого-то забрала жена, а кто-то А кто-то напоролся на вилы. Но я предупреждал. Раствор коварен. И я, дорогие друзья, благодарен всем вам и каждому в отдельности. Потому что именно с вашей помощью, путем тяжелейших, иногда даже несовместимых с жизнью экспериментов, я смог... Систематизировать знания о растворе в этом учебнике. Теперь у нас есть все для победы. Вместе мы вырвем тысячи пострадавших из цепких лап раствора и успеем предупредить уцелевших о нависшей угрозе. Профессор, ближе к делу. Хорошо, Лейкин. Вот вы и будете отвечать первым. Начнем. Прошу. Нет нет, нет, нет, нет, нет. Сначала теория, тяните билет. Билет номер семь. Внешние признаки похмельного синдрома. Угу, прошу. А, признаки похмельного синдрома – это такие признаки, когда похмелье, а, а, а, оно… Уберите шпаргалку. Стыдно, Лейкин. Стыдно. Вы не знаете элементарных вещей. Вот чем вы целый год занимались. Я потратил кучу часов лекций и семинаров. Государство на вас потратило огромное количество литров реактивов. И что взамен? Вы же не готовы помогать людям. Ой, Лейкин, Лейкин. Мне очень жаль, но мне придется оставить вас на второй год. Дмитрий Иванович, если я, я не готовился, я же сам виноват, правильно? Правильно. Так и надо оставлять, что делать? Оставляйте, конечно. Оставим. Ну так. Вступайте. Следующий. Тяните билет. Билет номер 13. Растворы и последствия. Угу. Идите, готовьтесь. Дмитрий Иванович, я без подготовки. А. О, ну, это твердая пятерка. Садитесь, отлично. Скворцов, ну хватит подсказывать. Пускай Гудян сам вспоминает. Стадии растворного отравления. Скворцов, ну как же это можно? Ну это же азы! Первый семестр, второе занятие. Никогда не смешивать раствор с пивом. Очень плохо, Скворцов. Это двойка. Садитесь. Отрадно слышать, что вы начали самостоятельные опыты с раствором. Только будьте аккуратны. Раствор коварен. Дмитрий Иванович, да? извините. Письмо от ректора. Такс. Господа, аспиранты, экзамен закончен, все свободны. Дмитрий Иванович. Я сказал всего, он отсюда. Дмитрий Иванович, что случилось? Марвара, все пропало. Все зря. Кафедру закрывают. Как? Закрывают. Почему? Да не Клейкин встретил в коридоре ректора после нашего экзамена. И высказал ему в лицо все, что он о нем думает Из-за такой мелочи закрывают кафедру? Нет, он еще пустил вход ход кулаки и сломал ректору Пенсне Все, это полная и окончательная победа раствора Ах ты, подлый растворишка Подлый ты, не удалось тебя обуздать? Ну ничего, я тебя уничтожу. Нет вы же сами учили меня не пить без эксперимента! Варвара, что вы делаете? Дайте сюда! Это не ваша война! Варвара! <музыка> Дмитрий Иванович, мы не можем сдаться. Он не имеет права. На вашей кафедре конкурс, 30 человек на место. Улучшать отметки в губернии, ни одного прогула за два года. Как он мог с нами так поступить? Кто? Ректор. Это не ректор, закрыл кафедру. А кто? Раствор. Я хочу обратиться к вам. Да-да, именно к вам. Зачем? Зачем вы употребляете раствор? Неужели вы не понимаете, что раствор коварен? Бывает так. Ты устал и хочешь отдохнуть. Устал от всего. От людей, от работы, от себя. А чтобы отдохнуть от себя, тебе нужно стать другим человеком. А чтобы стать другим человеком, тебе нужен раствор. И вот ты выпиваешь раствор и превращаешься в другого человека. И он тебе нравится. И он кажется тебе интересным и веселым. Не то, что ты зануда. И ты отдыхаешь. Но на утро в тебе просыпается тот самый зануда и начинает тебя раздражать и ты уже скучаешь по тому веселому парню, и тебе хочется встретиться с ним сейчас же. Ты выпиваешь раствор, и вот она, долгожданная встреча. А утром ты понимаешь, что уже осень, и тебе за сорок. Раствор. Коварен. Или ты просыпаешься от острой боли в спине. И ты вспоминаешь, как вчера наспорт ты залез на столб и сорвался. Ты помнишь, как ты упал, но встал, отряхнулся и рассмеялся. Потому что ты не чувствовал боли. Раствор ее погасил. Но на утро ты умираешь от боли и понимаешь. Что боль никуда не ушла, просто, просто переместилась во времени. Раствор коварен. Или тебя достал начальник. И вот ты возвращаешься домой после работы, опрокидываешь грамм триста раствора и думаешь: все, хватит, все хватит это терпеть. Если ему не нравится, пускай сам все делает! И вообще, что это он раскомандовался? И ты полон решимости! И ощущаешь прилив храбрости! И вот ты уже в кабинете его начальника стучишь кулаком по столу! Берешь со стола дырокол и запускаешь его прямо в эту казенную чиновничью рожу! И... И, к сожалению, все это в мыслях! Потому что храбрость ушла вместе с раствором! И ты покорно, как раб, киваешь головой и выполняешь все, что тебе прикажут. Раствор коварен. Зачем я все это вам рассказал? Я многие годы потратил на изучение раствора. Я знаю о нем все. Но я понял самое главное. Нужно исследовать не раствор, а людей, которые его употребляют. Я все знаю о растворе и ничего о людях. Дмитрий Иванович, мы бы заканчивали с экспериментами над раствором. Мне, конечно, с вами очень интересно, но я не могу так часто приходить. Отпустите раствор. Отпустите. Отпустите. Дмитрий Иванович! Дмитрий Иванович, проснись! Опять кошмар приснился. Нет, мне приснился он. Кто он? Раствор. Варвара, я наконец-таки увидел его истинное лицо. О, какой ужас. Он уговаривал меня прекратить исследование. Значит, он чувствует угрозу. Варвара, мы на верном пути. Мы сможем с ним. Варвара, готовьте реактивы.